Сейчас ветер, до да, 50 узлов по порывам Вот мы идем под песочным статусом Сейчас мы сейчас посередине И на этот план, и Новой Новый Думаю, что звук нифига не заклинется Но попробуем, вдруг я ветер переключу все дорогие друзья последний раз мы видим тасманию в этом путешествии вон там прячется в тумане Сюда у нее здесь поход. Отказалась брать постельные принадлежности. Дома через несколько дней передумает. Ты правильно воткнула досочку уже, да? Да. Умничка. Крепко держится все. Да. Вот у Лады там домик. А Настя свой домик куда переносит? В кормах. Кровать в походном режиме. Настя уже сюда и свою постель притащила. Стенка посередине, чтобы можно было на двуспальной кровати спать вдвоем, а не одному человеку. А там дождь Мы сейчас сюда поехали его обходит там дождя убегаем наконец сколько уже можно ждать было все это вот ожидание вот этого похода оно хуже чем сам, сам поход, поход. <laughs> сам поход он будет прекрасен вот, но ожидание уже затянуть сейчас вроде куда-то пошли, но не очень быстро. Четыре дня в океане. Волны сильные. Только первую ночь смогли поспать и неправильно решить, что прикачиваемся быстро. Просто штиль был. Потом пришла непогода, сначала ветер усилился. Дальше начался шторм. Сегодня впервые за весь переход почти не укачиваемся. Ждем, когда укачка совсем кончится. Но папа что скоро опять школа, что Несколько дней было 40-45 узлов порывами до 56 уже. Мы лежали в трехе под поднеповной вязании. Все, кроме папы, дремали под влиянием укачки. Как никогда плохо проходит у нас прикачка. Это сутки в море, а все еще в коматозе. Большие волны. одна мачту и начала расплетаться ванком. Пришлось менять гаусс и идти не туда, чтобы в дрейфе разгрузить порвавшуюся ванку. Мне ответственное задание. Я держу кусок ванты. Вот туда вот уходит он в небо. Он там первой краспицы пристегнут. Кусок короткий, поэтому ванта будет состоять из двух частей. Потому что вот эта заготовка у Андрея уже была, даже заплетенная здесь вот специальной петлей. И вторую сейчас он... Да, Андрюша да. и... говорит, без банана ванта никак не ремонтируется. Я не знаю, что это значит, но, видимо, сломалась толстая железяка. Пошел лечить ветровой автопилот, а я его сейчас вот на этой лебедке буду запускать в море. Проблизительно. был и он Андрей всю ночь пытался его починить в дрейфе на шторме. Выхлопная труба от закипевшей в ней соленой воды хлопнула в нескольких местах. Дыра заделать не получилось. Утром в плюс 13, днем плюс 17. Решили, что лучше бодрящая прохлада, чем угарный газ. В 7 утра Андрей после веселухи с отоплением было вздремнул на часов, а потом решил поесть перед сном. Но после чайки, печенья и гречка варенья плита свалилась с кардана. Сломался один из подвесов. Андрей провозился до обеда, выпиливал новый карданный подвес из подручных средств. Пять дней в океане. С этой ночи дует 30-40 узлов с порывами до 48. Лодку сбивает с курса, ветровой автопилот, именуемый «Железный Феликс», не справляется. Мы складываемся, валяемся, мама рулит, мутит. Несем зарифленный маленький стаксель. Прошли непонятно сколько миль под Османово морю до Южного мыса в Новой Зеландии еще 620. Утешаем себя уже пятый день, что обогнем его и станет полегче. Чувство тошноты бесит, и я мечтаю о хорошей погоде и нормальной жизни. Ну, насколько это вообще возможно? Под ИТИ, с учетом витиеводости трека, все еще больше 6000 минут Координаты сейчас 44 градуса 45 минут южной широты, 154 градуса 39 минут восточной долготы. Надрывно хрипит Высоцкий. Старались, расстаются команды, это требует моря скорей старовись моряком. От знакомых аккордов напряжение последних дней льет по моим щекам. неделю рулим 24 часа в сутки. Ливень, град, морозь. Какое счастье, что у нас есть внутренний штурвал. Иначе пришлось бы нести вахты снаружи. Плюс 9 ночью и на штормовом ветру с градом все как в кино. В общем, такова жизнь. Скоро, скоро мы должны подойти до Новозеландии Зеландии, пройти и стать тепло. скоро за угол повернем. Пройдем наконец-то этот Южный мыс Новозеландский. Не в теплок, и квасово ускорение. Мы живем этой ничтой. Что у нас Мариночка сегодня еще? У нас банан замерз от температура низких. Он подумал, что он в холодильнике и стал коричневым. Я решила его пожарить. Вот жареные бананы, они будут такой, как джем карамельный, когда пожарят. Да там, там тебя люди спрашивают. Как тебе живется мать Все целого идет семейства? По плану живется знаете хреново <смех> потому что дубак потому что когда был обогреватель первые три дня мы два даже один <смех> наслаждались теплом и еще не сходили с ума от морской болезни было очень хорошо я еще говорила господи как хорошо что у нас есть обогреватель какой комфорт он дает а потом случилось Неправильно организован выхлоп отопителя На высоких волнах хапает воду И волна через выхлоп заливает весь обогреватель Надо трубу наверх выводить Минимум еще на полметра Как у джипов подготовленных к бездорожью 2 градуса по широте. В Ближайшую неделю будем мерзнуть. Потом за Новой Зеландией повернем на север, и жизнь должна налаживаться. Утром солнце показалось, нагрело рубку на две десятых градуса, и снова в серую рульба. Мрак сразу накрыл с головой. Сотни мелких птечек по переборкам, соль на штурвале. Борьба с тем, чтобы на юнге постель не капала слюка. И только солнце способно вселить уверенность, что эта жизнь не навсегда. Духовка тоже добавляет пару градусов тепла, но главное, что каждый день появляется солнце. Сегодня оно недолго успело нагреть группу до плюс 17 градусов. Зажигаем духовку, надеемся она загорится. Газ почему-то в переходе пахнет очень противно, когда стоишь, он пахнет очень уютно и вкусно. А в переходе он так воняет, что капец соляр у них хоть приятнее. И а все как? вот это вот на качающейся плите качку да я пойду вам покажу вот опять что снаружи есть? происходит вот он вот я тут такой красивый Ой. так выходим как обычно пейзаж не меняется пока ветер полный все в порядке все на месте леди мэри подходит к южной конечности новой зеландии Влад, как ты относишься к бутерботам меня... горячим сегодня на завтрак? Нормально. Что значит нормально? Не хочешь их? Не будешь? Еда. Еда? Да. При сильном ветре, обычно штормовом, один из безопасных способов пережить шторм это положить лодку в дрейф. Но немногие знают, что это такое. Для большинства слово дрейв ассоциируется с древующим льдах ледоколом. А для многих вообще непонятный термин из прошлых веков. Лодка под минимальным набором парусов, в случае нашего Леди Мэри, это бизань с туговыбранным выбранным шкотом, или если ветер сильнее 50 узлов, зарифленная бизань, становится примерно под 50-60 градусов к ветру и соответственно волне. Руль перекладывается на ветер. И яхта в таком положении не имеет хода ни по воде, ни назад, ни вперед. Ее лишь сносит под ветер. При этом киль и подводная часть корпуса создает турбулентность, которая остается на пути волны. Лодку ветер уже снес вниз, а пятно турбулентности еще между ней и волной. Вот об это пятно волны, даже кажущиеся ужасными, разбивается буквально в нескольких метрах от борта. Море в этом месте становится гладким, как будто по нему только что прошлись утюгом. При этом вся остальная волна, не попавшая в эту турбулентность, проходит по носу по корме лодки, не меняя своей формы. Качает, конечно, сильно, но не смертельно, позволяя жить, готовить пищу и дожидаться окончания буйства стихии. Положив яхту в дрейф, можно спокойно отдохнуть, починиться, просто оценить обстановку, что непросто сделать, если ты постоянно находишься в активном управлении. Еще один плюс. Когда яхта лежит в дрейфе, шторм проходит быстрее. Если при активном штормовании рулении под каким-либо набором парусов и убегание в сторону ветра, лодка идет вместе со штормом в попутном направлении и это может продолжаться много дней, то в случае с дрейфом лодка практически останавливается. Скорость дрейфа полузла, может быть полтора узла, и шторм проходит через место дрейфа, не увлекая судно вместе с собой. Прохождение самой сильной фазы шторма занимает обычно 12-20 часов. На других лодках набор парусов для нахождения в дрейфе может быть другим, Чаще это зарифленный Грот или Бизань, если это двухмачтовое судно, из такси с выбранным с доветренного борта Шкотом, или даже Трайсейл и Стормджип, это штормовые паруса. Ветер уменьшился до 20 узлов, погода дала перерыв, почти выспались, перебрали сделали творог с фруктами на завтрак. С фруктами, со сметанкой, с коричневым сахаром. Вот такой еще есть йогурт у нас. Мой. Салат есть еще из свежих овощей. Салат, помидоры, огурцы, сыр. Сыр, сыр вообще полный ком. Сахар коричневый, сахар. сахар. Сейчас еще фруктов нарежем сюда в тарелку. И я. Всем привет. Настя тут сидит, рулит. Рулит. Рулит процессом. И, друзья, сегодня у нас... 10 утра, 11 сентября. Внутри 16 градусов, снаружи 12 с половиной. Сдувает. Ночью снова будет 40 узлов. На следующей хорошей погоде, которая будет дня через два, будем заклеивать иллюминаторы в кормовой каюте. Пропули по-другому, но они все еще теплые. Настроение заметно улучшилось. Посмотрим, удастся ли погоде испортить его снова. Ой, мороз, мороз! Внутри яхты, как на полярной станции. Большую часть суток изо рта пар. Пришел ветер с Антарктики и ночью ожидаем около нуля за бортом. Как пар идет изо рта. А я прошу капитана поехать, почти, помыть пару яблочек и принести вместе с лимоном. Я порежу к завтраку фрукты. Сейчас вот эта вся постель берется в кровать и положено восточного мыса Новой Зеландии осталось всего 200 миль. Через двое суток начнем забирать на север и потихоньку согреемся. Сегодня маленько стихло все ветра 15-20 узлов. Вот на ночь опускали солнечные панели, чтобы их волной не смыло. Вот сейчас поднимаем обратно. Вот Настя там возится. Сейчас поднимем панели, чтобы заряжались, а потом Настя пойдет ставить грохот. Сегодня идем ночь, вернее шли в конфигурации. Вот у нас бизань стоит. И впереди стоит часть Генуи, это рифленая. Вот сейчас поставим грот и увеличим площадь Генуи, потому что ветер уменьшается, нам требуется больше парусов. Так, вот героическая Настя подняла солнечную панель и сейчас пошла. Покажи, что там у тебя. Так, это специальная силиконовая смазка чтобы ликпас грота смазать, чтобы э, легче грот скользил, поднимался, опускался. Вот, кстати, в чем прелесть э -э, кэча, то есть можно варьировать груза, поставить вязань, оставили грот, вязань стоит приводная грот на третьем лифе, пока но а паруса меньшего размера и даже Хрупкая, сильная девушка справляется со всеми этими постановками парусов вручную, без всяких там электрических лебедок. Ну а чем можно заняться в штиль? Вот мы с Настей спустили бизань. Она у нас маленько подострепалась за время штормов. Вот, сейчас будем ремонтировать. Здесь вот эти вот дырки. Вот они. Самое, здесь люверсы. Они должны вот так вот выглядеть. Но их а, ветром повырывало. Вот сейчас снимаем вот эти ползуны и будем восстанавливать. Целостность паруса. Вот Настя там откручивает. Настя заводит на Бизань превентор. А то, что это самое тут периодически на волне хлопает. Один раз хлопнула по флюгеру ветрового автопилота. Железный Феликс. Отрабатывает на 5 с плюсом. Мы очень им довольны. Это наш пятый член экипажа. Рулит 95% времени. Вот Иногда приходится помогать ему, когда ветер порывистый. Но в целом вот вся рулежка на нем. Вот такая вот жизнь второго помощника, капитана парусной яхты. Лично. Вот этими вот руками Замерзла? Да. Сколько там градусов на улице? 11 градусов. Иногда волны так бьют в борт, что мы вздрагиваем вместе с водкой. Ее окатывает синяя волна, нам достаются соленые брызги на стол и на голову. Под давлением воды они просачиваются внутрь сквозь невидимые щели. Промокает шкаф с постельным бельем. Совсем плохо. Тем временем у нас тут урок географии. 24 апреля нам подходит на и история заодно. Крузенштерн знал, что сделал замечательный приказ. Главная цель пристанища нашего на островах маркизов есть напиться воды снабжение свежими припасами. Хотя без согласия и доброй воли жителей среди получить можем, но взаимные опасности запрещают нам прибегнуть к средству всему. Пешкой язык был, да? ваты по сравнению с нынешним. Я уверен, что мы оставим берег тихого народа сегодня, оставит на себе дурного имени. Но пока главная мечта это спать без капюшона, без двойных носков и груза двух одеял. Ветер немного стих, устойчиво дует 30 узлов. Идем под одним стакселем. А, ребята, тут ну такая красота появилась. А, смотрите там радуга прямо из моря просто. 15 сентября 1440 мы проходим долготу ее южного мыса Новой Зеландии то есть мы сейчас проходим пятый южный мыс 4 уже прошли теперь наше достижение все 5 мысов пройдены. Вот здесь вот на карте, может быть даже что-то будет видно. До выполнения цели кругосветной экспедиции осталось пересечь 39 меридианов. Для их смена пройти три великих мыса считается большим достижением. Еще больше обойти все пять южных мысов земли. И сегодня мы сделали это. Из самых южных мысов, географически совпадает с Великим. Это мыс Гор. самый сложный, опасный, великий и ужасный мыс всех времен и народа. Южная конечность окружной земли в проливе Тролика. Мы миновали его первым, 19 января 2019 года, на 52-й день безостановочного перехода из Тихого в Атлантику. Второй великий мыс, мыс Доброй Надежды, ранее назвался мысом Гульн. Именно он вошел в историю как место встречи Атлантического и Индийского океана. Хотя географически этой точкой является мыс Эльбольный, самая южная точка Африки. Эта пара мысов пройдена в конце января 2020 года. Третий великий мыс Уин находится на юго-западе края Австралии. Там встречаются Индийские и Южные океаны. На этом великие мысы кончаются и остаются еще два южных. Юго-восточный мыс Тасмании и южный мыс Новой Зеландии. Предпоследний был пройден 31 мая, а последний только что остался в 60 милях к северу. В честь этого важного дня мы будем готовить что-то вкусное. Утро уже стало теплее от ладинных пленов, которые она жарится вчерашнего дня. Газовая плита загорелась. Масло на сковородке. И здесь, о, здесь тесто для блинов. Сейчас Лада нам как нажарит, нажарит. Меня моя сестра решила накормить блиночком с нутеллой, как в Таиланде. Сейчас по его еще Давай, счастливое лицо. Снимаем крупным планом. Да не надо так крупно. Мы проходим пятый мыс. Ура, ура, ура. Сейчас пойдем, выглянем, что там происходит. Ветер стих. Узлов 10, наверное, 12. Осталось всего. Еле-еле. Идем после всех штормов. А сзади нас догоняет вот такое вот безобразие. Вот эта вся тучка, если к нам придется, то должно дунуть, я так думаю. Причем дунуть не слабо. Вот. море более-менее спокойное но красотища вокруг вот ради таких моментов стоит конечно оказаться в открытом океане чтобы прочувствовать все вот эти краски неба краски моря красоту природы словами не передать потому что сейчас камера даже не передает всего этого Дети писать пока не получается. Это прорыв в таких условиях. Мама смотрит карту ветров, изучая куда все же пойти после таити. Мы упорно идем по красной и черной зоне. Дня через три начнем из нее выбираться. Идем по шельфу на глубинах метров 120. Ветра 15-30 узлов. От этого волна короткая и злая. С ночи несем рулевую вахту. Ночью стояла задача не впилиться в скалу южнее Новой Зеландии. Ветер уносил на юг, и утром в 10 милях мы наблюдали последнюю до ближайшей 3000 миль землю. Скалистые выступы островка Снарис или Тенихеки на языке коренных обитателей Новой Зеландии, Маори. Новая Зеландия не случилась с нами уже второй раз. Около трех лет назад мы шли к ней с востока, из сердца Тихого океана. Но наш Сюгуатер украла месяц, спутала планы и отправила нас в Антарктику. Теперь мы снова были в шаге от прибытия в Новой Зеландию уже с запада, но вмешался ковид. Три года в Окленде ждет нас посылка из дома, с русскими конфетами, письмами и книга из детства «Два капитана». Видно, попросим знакомых переслать ее обратно в Сибирь. Искусство путешествовать – это искусство менять планы. Чтения чтение биологии. Папа готовится к ночной вахте. Убрали крот и летим в шесть узлов. Яхты пытаются повернуть к ветру и идти в Антарктиду. Мы не даем и летим ну тоже в Антарктиду, но восточнее. Вот и попутный ветер. Надеемся ветер дойдет на юг и принесет нас к Экватору. Новую Зеландию мы не увидим. Никаких других земель для того суворов тоже.